на ну, некоторые проблемы. Во-первых, э, я очень многоедливо хожу, когда рассказываю, поэтому э, пожалуйста, э, не серчайте слишком сильно. Во-вторых, э, там, э, там далеко не слышно вообще ничего. Я постараюсь говорить громко, но по дефолту я говорю э, тихо, поэтому я постараюсь. Ну, поехали. 4,5 миллиарда лет назад произошел взрыв а пыль из которого создала нашу Солнечную систему и наш дом. <свят> <свят> Первые 2 миллиарда лет Земля развивалась в таком формате. Это был суп из бактерий, лимонов, водорослей и всех мелких организмов. Далее океаны заселяет рыба. Рыба питается водорослями, бактериями, питается солнцем и эволюционирует. Рыба выходит на землю, появляются крупные существа, динозавры, птицы млекопитающие. Рыбы и бактерии, они остаются, они рождаются, живут, умирают, рождаются, живут, умирают. Там проходят еще, миллиар... еще миллионы, миллиард лет. Земля покрывается тонким, толстым слоем ила остатками жизнедеятельности, тем что остается после животных и этих микроорганизмов после их кончины. Температурные, давлень... температурные изменения, давление атмосферы, изменение полярности Земли, появление ее спутника Луны вызывает реакции реакции, которые создают черную восхинистую жидкость. Нефть, она находится глубоко в недрах земли, которая была на поверхности, но под атмосферным давлением ее забила глубоко-глубоко в землю. Приходят люди, э -э -э многие из них в будущем геологи, они много лет учатся для того, чтобы искать, разрабатывать, добывать нефть. Они строят вышки в морях, вышки в пустынях, вышки где угодно. Она не качает, добывают нефть, грузит ее на э, танкеры, грузит ее на машины, везут на заводы. На заводах из нефти делают сложное вещество, пластиковые гранулы, которые обратно же такие грузят на корабли, контейнеры, везут, везут, везут, везут по всему миру. Привозят на заводы, на которых делают э, некое. Это некое, тоже грузят э, на платформы танкеры, э, в машины и везут, везут по всему миру, развозят то, что когда-то лежало глубоко в земле, то, что когда-то могло бы быть э, маленькой лёбой. Все это для того, чтобы в субботу, солнечным утром, вы, как, прошу прощения, как консюмер, могли прийти в э, ваш любимый магазин, спокойно приобрести пластиковую ложку так первая часть заканчивается пожалуйста вторая да Удались. а мышка у тебя часть у меня не встретится никак нет это не коллекция да. Это было краткое личное вступление о том, что такой мелкий объект, который обладает простым свойством доставлять пищу к, а, к вашему рту, обладает феноменальной историей на самом деле. Нефть, черное золото, углеводороды. Эти слова заняли очень плотное место в нашей обыденной жизни. Черный у всех ассоциируется с нефтью, так ли? Да. Давайте посмотрим, что же из себя представляет нефть. Нефть на самом деле, во-первых, бытует мнение о том, что птицы, динозавры, млекопитающие что-либо большое, э, то есть тут мнение, что якобы динозавры, являют, э, перегнившие динозавры, являются нефтью. На самом деле это не так. Нефть это планктон, фитопланктон, это мелкие бактерии, которые были в океане или на мелководье. Э, изменение, многомиллиардное изменения Земли вышло так, что э, нефть добывают э, в пустыне, хотя там когда-то был океан, нефть это микроорганизмы, которые под давлением были забиты под слой земли, под породы. Нефть это, это ископаемое. Иногда оно выступает в виде тягучей, очень тягучей жидкости. Если вы найдете в стакан нефти перевернете, нефть не выльется. Есть такая нефть, есть нефть, которая такая же как вода, то есть она э, легко переливается, но нефть мы все решили считать, что она черная, верно? Mm -hmm. Но есть нефть красная, есть нефть желтая, есть нефть зеленая и даже есть нефть прозрачная. Все зависит только от э, ее состава и то от количества углеводородов, которые находятся в э, составе этой нефти. Я, конечно, слав химии, но я нарисую вам этого покемона. Знакомки-сталанчики, это уже водород. Так вот. Нефть находится глубоко в недрах земли. Также вот тут мнение о том, что нефть якобы это подземное море. Нет, это не так. Это больше похоже на корень дерева. Нефть находится в трещинах, в мягкой породе которую она может как, свой жидкий, как в своем жидком состоянии проникнуть. Окей? Okay? нефть, на самом деле, задание не из э, легких. Э, все, что мы не знаем, то, что она добывается таким вот образом, да, то есть э, в землю попросту вбивается э, огромная труба, которая под давлением выкачивает все это, верно? Есть разные способы. Нефть использовали еще 2000 лет назад. Нефть — это не приобретение 19 века, это не приобретение эпохи индустриализации. Нефть использовалась в древнем Китае, бамбук, который имел стальной наконечник, вбивался в землю. Вообще, китайцам нужно было добывать воду, точнее, соль, но когда они нашли нефть, они решили, что нефть им не нужна, они выбрасывали, но они также добывали и газ. С помощью газа они э, применяли его и из воды делали соль. Китайские химики такие. Нефть играла очень важную роль в одном из чудес света. Сады, сиромиды, верно, были сделаны... Нефть применялась как изоляционный компонент в, в бавилонских висящих садах. Также нефть применялась как, тысячи лет применялась как средство света и прочего. Но давайте немного по порядку. Первая нефтяная скважина появилась по некоторым данным на берегу Каспийского моря в городе Баку. Это был 1847 год. На берегу Каспия поставили первую вышку, из меда были черное золото. Сам по себе город Бакун на то время был частью Российской империи, и с тех пор шуточно этот город носит название черного города. По той причине, что действительно в Азербайджане, в современном Азербайджане достаточно много нефти на берегу Каспия. Но Официальное начало нефтяной эпохи, это 27 августа 1859 год. Для чего ее добывали ну, изначально? Это сейчас делают кучу всего, а изначально первый раз. Об этом дальше есть. все, я понял. Спойлер от спойлера. Да, первая нефтяная скважина была... Первая официальная нефтяная скважина была поставлена в штате Пенсильвания, Соединенных Штатов Америки. На то время город Кливленд, который находился, является столицей штата Пенсильвания. И сам штат Пенсиль Нет, я перепутал. Извините. Кливленд находится немножко в западе. Во всяком случае, Пенсильвания на то время из себя представляла Саудовскую Аравию нынешнюю. Там было очень много нефти. Оттуда и взяла свое начало компания Джона Дэвиса Рокфеллера Standard Oil, которая э, очень долго была монополистом. Эта компания до сих пор является монополистом, хотя э, она раз, разрознена. И нефть.. для чего нужна была нефть? 150 лет назад 12-часовой день э, приносил радость людям, потому что они могли что-то видеть, но с приходом ночи наступала тьма, и керосиновые лампы, керосиновые лампы стало э, открытием, это был Прометей 19 века. Э, керосин дал возможность людям вести 24-часовой 24 образ жизни, э, он дал им свет. Поначалу э, керосин добывали из угля. Это был сложный, трудоемкий и очень дорогой процесс. Э -э, добыча нефти позволяла э, собой дешево, быстро, эффективно и в больших количествах получать керосин, который можно было использовать для ламп. Это было э -э, нечто... Ну, что-то из рода вон выходящих, то есть парафиновая свеча, которую все знали, да, и тут внезапно э, вы имеете источник света безопасный, что самое главное, потому что свеча догорела, спалила ваш стол, спалила вашу семью, сарай, город, а, и все, и все на этом закончилось. Это была краткая история о пожаре в Лондоне. А, э, Да. Керосин лампы позволили людям иметь безопасный свет. Ой, я прошу прощения. Почему, даже не почему, нефть изменяется, изменяется в баррелях. Что себя представляет бара нефти? Это 40 богомолна или 159 литров если переводить на человеческие методы исчисления. А почему именно 42 галлона? В то время в Соединенных Штатах бочки были все одного формата, 42 галлона. В них перевозили рыбу, орехи, грибы, мясо, все. Это ставилось на шафот на платформу поезда, и он ехал, перевозился Плюс 42 галлонные бочки позволили себе... Очень компактно поставить 20 бочек на вагон и увезти. То есть это стало эталоном. И из этого появился нефтяной баррель. Что же мы можем добыть из одного нефтяного барреля? Это 150 литров жидкости, черной ну или иногда другой маслянистой жидкости. При ее первичной перерабо, обработке нефть выдает еще 9 литров нефти. То есть, на первичном этапе, мы получаем 168 литров. Из этого всего мы можем сделать 85 литров обычного бензина, который, э, с помощью которого э, стати статистическая машина может проехать 1000 километров, 25 литров дизельного топлива, на котором трактор может проехать 70 километров, почти 21 литр авиационного топлива которому не хватает ровным счетом ни на что, по этой причине, что большой аэробус или любой 747 может на нем пролететь аж полтора километра. То есть всем понятно, почему авиаперелеты такие дорогие. Далее. 9 литров нефтезаводского газа. Ну, газ. Остальные вторичные Компоненты, кокс, мазут, битум, мазут, на котором ездят э, вагоны метро, и когда вы заходите в метро, есть такой приятный запах такого плюща, это запах нефти. Парафин для свечи, что да. для свечи с одного барали нефти, я не знаю, почему именно такая цифра, но Мои ресурсы показали, что из одного баралии нефти можно, плюс ко всему этому, можно произвести 170 свечек для торта. Не 170. 170 свечек. Да, потому что это вторичье компонент, это отход. После переработки. Можно не производить и выкинуть, а можно свечки произвести. Да, типа, типа такое. Мы его сделали из того, что у нас было. Динамика добычи нефти в мире. Пока-то на ну, том, как нефть стиснулась, просто она ворвалась в нашу жизнь. Добыча нефти в... в середине 19 века, ее начало добычи, появление такой личности, как Джон Рокфеллер, позволили не только давать свет, Нефть стала двигателем, двигателем индустрии, двигателем истории. Ford Модель Т, которая была изобретена Генри Фордом, который стоил в свое время столько, что рабочий на заводе мог за две месячные зарплаты купить себе автомобиль. А теперь на секундочку, кто у нас зарабатывает за два месяца столько, чтобы купить себе дешевый рабочий автомобиль, который ездит, который только сошел с конвейера. Американцы. Американцы. Американцы. Американцы. А, да, это был доступный, дешевый автомобиль, который ездил на бензине. А, нефть стала а, частью нашей жизни. Плюс потом из нее начали делать не только не только, как, нефть стала не только источником света, она стала источником жесткой красоты, косметика. Да, женщина, вы мажете лицо бактериями, которые умерли 3 миллиарда лет назад. Нравится вам? Они умерли их 40 лет. Да, нефть также стала применяться в медицине. Очень один из самых ярких примеров, которые в фармацевтике, с помощью которого делают лекарство это аспирин я не смотрел э, точно что-то почему-то аспирин очень э, близко сопоставим с нефтью а базилин Вазилин, клей, а, базилин клин, клей конечно. клей клей клей клей клей клей клей то есть клей пена клей то есть клей клей клей клей То клей клей клей клей клей клей то клей клей Динамика добычи нефти, все понятно, катастрофический рост, то есть, считайте, чуть-чуть больше, чем за 100 лет нефть стала везде. Дети в Китае, которые арабским трудом производят айфоны, которые потом презентовал Сэр Джобс. Они делаются из нефти, пластики, из нефти, все из нефти. Ваша жизнь это нефть, Это нефть не стоит жить. А чего условия Что-что? Что спад? Спад? Объясняй, где спад? В 80-е годы, да? 500 миллионов тонн был спад до 85-го, почему? Восемьдесят очень хорошим образом СССР в восемьдесятом году обосновал политическими политическими <соцентричные> мотивами спасибо политическими мотивами во-первых великий могущий Совет великий могущий Советский Союз вторгся в Афганистан. После чего весь мир сказал, ай-яй-яй, нельзя трогать бедных лошагетов. уходи. Это первое. Во-вторых, вопрос был задан немного наперед. Конечно, я хотел рассказать о нем чуть, -чуть попозже, но таких будет. ОПЭК. ОПЭК – это картель стран нефтедобывающих. Он был создан в 1960 году. В него входила Саузская Аравия. Венесуэла, э, Саудовская Аравия, Венесуэла, э, Габон, э, Ангола, э, еще страны, в которых есть нефть, которые... А, Ливия, Иран, Ирак. Э, просто 80, до 80-х годов, а точнее до 83-го года, АПЕК был э, лидером по добыче нефти, и он диктовал цены на нефть то есть так как решалась Судовская Аравия которая была лидером э, э, картеля так нефти стоила в, в 83 году на, на бирже э, почему-то поначалу фондовой а потом товарной э, появился фьючерс на нефть нефть цену на нефть можно было ставить теперь люди решали сколько будет стоить нефть путем договоренности контрактов на будущее фьючерс контракт на будущее поставки нет и путем спекуляции иногда да иногда просто откровенная спекуляция как то... это торги это торги от а добыча именно упала. не продажа, добыча, а добыча добыча упала. добыча падает спрос они останавливали просто... добычу то есть да, просто да, да, да, для просто ОПК 30 лет назад ОПЕК знал, что такое честь. Саудиты имели тогда э, хотя бы какое-то краткое понятие чести. Э, я дальше об этом скажу. Э, Саудиты для того, чтобы стабилизировать имена цены, не сократили добычу. Дальше. В 2008 год. Тут все понятно, мировой кризис. Э, Странам было э, не до того, чтобы добывать нефть, надо было немного сохранять свою экономику. Все доходит до 2014 года. 2013-2014 год показывает динамику роста. Здесь ОПЕК окончательно потеряла честь. Саубиты понимая то, что они заработали денег на нефти, они могут не идти на уступки других государств. <смех> <смех> uh, <да. смех> вот это uh, бюджет, в который будет uh, uh, нормальный цена, в который бюджет может нормально uh, работать. То есть, а вот вот эта жировая крословика, которую нарастили страны такие как Россия, США, Канада, Саудовская Аравия, нарастила на дорогой нефть. В позиции, э -э, э, нефтяные войны, которые э -э, не те войны, там, где Америка плавает по небу, втыкает э -э, флаг и говорит, это наша земля, теперь мы тут доб будем добывать нефть. Нет, доработало по-другому. Э -э, становление цен, вытеснение конкурентов. Э -э, по большей части, Америка плавает не для того, чтобы воровать чью-то нефть, они ну, просто выбивают игрока из игры. Когда э, э, Саддам Хусейн спокойно себя качал нефть и убивал людей миллионами, американцы подумали, что это плохо, и убрали Саддама Хусейна, и все, и Ирак сейчас добывает нефти немножко поменьше, чем раньше. Жировая прослойка. Сейчас из-за последних двух лет э, она находится где-то вот здесь вот уже. То есть она сгорела. Саудиты э, единственные, кто внезапно осознали, что ой-ой-ой, надо договариваться по той причине, что 95% доходов в Саудовской Аравии состоит нефть. И если они не будут э, вести свою политику гибко, они могут потерять все. А саудиты уже начали отзывать э, свои инвестиционные инвестиции, они начали отзывать э, деньги из э, фондов, из кармановых островов и прочего для того, чтобы стабилизировать экономику. То есть мир сейчас находится в такой вот небольшое прыжении. Плюс игра пек Саудовская Аравия вышла за пределы этого картеля. Она ведет свою политику и ей все равно то, что происходит внутри ее содружества. 2014-2013 год это год, в которых на какие-либо договоренности, пакты и прочее люди просто наплевали. По той причине, что бедная Венесуэла, в которой э, пачка презерватива стоит 700 долларов, она не может торговать нефтью по той цене, которая есть у нее сейчас. Хотя Венесуэла является э, Венесуэла. мировым лидером. Ни у кого нет больше нефти, чем у Венесуэлы, но Венесуэла не может торговать по той причине, что это не прибыль. Поэтому Венесуэла выходит за рамки картеля, так же как Саулатская рамя, начинает договариваться с э, э, владельцем ВВП, э, Ездит, они друг к другу ездят, Николас Мадуро ездит Путин, а Путин ездит в Венесуэлу, и они пытаются договариваться о том, чтобы стабилизировать цены. Нет. И из этого пока что еще не выходят, они не могут договориться. По той причине, что саудиты сказали американцам... Э, Ой, нет, стоп, я захожу наперед. Прошу прощения, я умерся. Euh, метод добычи, мы знаем, мы знаем метод добычи такой, типа, и качаешь, просто под давлением выкачешь все они, все хорошо, все довольны. Есть нефть в другом, который добывается не в газрифт, также есть кислородный или что-то такое. Так, газлифт позволяет с помощью газа под высоким давлением выталкивать нефть из пород. Нефть находится в твердых породах, она, ее нужно для того, чтобы выкачать, ее нужно оттуда еще выкопать, достать. Поэтому таким вот нехитрыми манипуляциями ее выковыривают из земли. И насос на комплексное добычу, собственно. А, практически то же самое. А, фонтан ⁇ это выход, когда нефть на своем пути не встречает преграду. Преград, да. Потому что она находится, может находиться в твердой скальной породе, через которую она просто не может пробиться. А вот когда кто-нибудь в Техасе, ну, раньше копаясь у себя в водороде, копнула, у него... Фонтан понял. Это фонтанирующий укат нефти, это самый легкий. Просто тебе нужно все, что это сделать, приехать, купить участок, вбить туда сваю и качать нет, Все. И всем знаково вопроса профит. Но есть самый дешевый, самый легкий и самый плохой способ. Фрекинг. Если говорить человеческим языком, это гидравлический разрыв пласта. Если говорить еще более человеческими, вы писать его, это когда под сумасшедшим давлением в недры земли э, вбивают песок, пресную воду и химикаты с горячей температурой. Фрейдинг, он довольно старый, но он применялся в России, и он делался топорным методом, то есть они делали, вбивали трубу, бросали туда тротил, взрывали и выкачивали. Сейчас это делается таким образом. Почему это плохо? Во-первых, используется пресная вода. Используется очень от 70 до 140 миллиардов. Миллион или yeah. головов воды. Это очень много для того, чтобы копать, доставать нефть из земли. Песок, который под большим давлением разбивает породы, и токсины, которые попадают в донтовые воды, которые в конечном итоге выходят наверх, испаряются, идут токсичные дожди. Мы все умираем от веселых болезней, таких абстрактов. Нет, мы в России, мы это не умираем. Это в Нет, Нет в, России. В, России. В, России. в России. На самом деле, на, самом... на самом деле, <связывающий> все очень <связывающий> По-другому, на самом деле, в России фрекинг практически не развит. Он как был топорным методом, <связывающий> так его и забросили. Фрекингом занимаются в Америке и Канаде. Вот еще я хотел дальше пройти. Саудовская Аравия объявила нефтяную войну Америке и начала понижать квоты а точнее, повышать квоты, прошу прощения, для возъемов за нефть. И она решила, что она сможет в этой долгосрочной перспективе пересидеть Америку, потому что Америка насчет цены немного понижать. Но все произошло немного по-другому, если Саудовская Аравия качает нефть э, стандартным способом, то есть с помощью э, помпы, выкачки и прочего то США добывают в основном нефть таким образом. Да, он плохой, да, но он дешевый. На сегодняшний день нефть марки West Taxical Intermedia, это нефть VTI марки, которая добывается в Соединенных Штатах, стоит порядком 40 долларов. Себестоимость добычи этой нефти 15 долларов. Это то же самое, что пытаться ручкой, плевалкой сбить статую свободы. А какие цифры для классического метода? Себестоимость. Себестоимость? Ну, нефть марки Brent, которая добывается в, между, в промежутке между Норвегией и Британией, которая добывается не фрекингом, а стандартными способами, себестоимость ее дороже, она порядка где-то доходит до 30 долларов иногда зависит от способа. В, того, насколько глубоко находится нефть, насколько твердая порода, в которой она находится. То есть там есть нюансы. В этих нюансов нет. У тебя твердая порода, разбей ее, все. Разбей такими химикатами. Там методы идут совсем другие. Фрекинг запретили во многих странах, в США, в Канаде идут. Постоянно демонстрации о запрете этого тяжелого для экологии метода. Но пока что Деньги побеждают э, человеческий фактор. Э, вот, казалось бы, причем здесь Украина? Четыре года назад ко мне в я попал в некий документ. Потому что в Харьковской области, в Харькове, есть много газа. Причем газа достаточно для того, чтобы мало того, что обеспечить себя, себя его в полной степени, но еще и приторговывать и зарабатывать на этом хорошие бабки. Проблема заключается в том, что добыть его можно только вот таким способом. А если добыть его таким способом, то некоторые части э, Харькова и Харьковской области могут идти под землю. В общем, проблема. Э, таким образом просто про, э, появляется э, пустота в земле, которая в конечном итоге когда-то может. Э, заполнится. Когда заполнится, она уже сверху. В проблема. У нас есть газ, у нас есть нефть. Компании такие, как Chevron, как Петролиум. они пытались добывать, точнее не добывать, проводить геологическую разведку, подготавливать местность. Но они ушли из, из Украины, причем ушли да, очень долго, по той причине, что во-первых, политические события, во-вторых, крайне тяжелая законодательство, которое меняется постоянно, и международные компании не привыкли к таким методам работать, когда они сегодня должны работать так, а завтра так. Вот и причина, что какая-то подруга с косой на голове сказала, что нужно делать так. И третье, это политика... Ну, Райдерские захваты прочее, то есть э, откаты тоже то, что не совсем хорошо влияет э, на бизнес. То есть в Харькове лежит куча денег, но ее, их не могут вытащить, потому что раздолбая. Да. Надо сделать выбор на Харьков, либо не хорошо да Топ-пятерка по объемам нефти в мире. Как видите, в пятерку выходит ни Россия, ни. США. СА – это сумма с Карамией. Ирак – 140,3 миллиона, миллиарда баррелей. На третьем, четвертом месте идет Иран. В последнее время очень много проблем крутилось вокруг Ирана. Учитывая то, что и так цены упали на нефть, так выход Ирана может собой подаровать цены. Вообще окончательно, по той причине, что в свое время э, Иран заявил о том, что мы будем торговать нефтью по 25 долларов за бар, и мы, мы, мы на этом будем зарабатывать, и зарабатывать будем хорошие бабки. Поэтому новость, когда э, Иран договорился с э, шестью государствами о том, что он прекращает э, прекращает добычу, добычу урана и его э, и зашла речь о том, чтобы снять санкции с Ирана и позволить выливать нефть на рынок, у меня на работе произошел коллапс по той причине, что нефть упала сумасшедшим образом. — Это хорошо или плохо, когда очень дешевая нефть? — Очень дешевая нефть — это, конечно же, хорошо, бензин дешевле. — Но, но не, мы не в Канаде, правильно? Не в Аравии они будут гореть в <свят> они наспекулировали себе на 30 жизней вперед и на этом заработали, не все равно о том, что люди будут мучиться. Вот такие и не скажется в следующий раз, когда они придут Канада. со своей армией. А, на самом деле в Канаде очень много а, нефти, на месторождения, называются нефтяные пески, там где э, иногда нефть тоже выбивает прямо на поверхность, и Канада Чувствует себя просто великолепно, плюс, когда ей надо, работать с помощью фрайкинга. В Канаде, в Канаде все хорошо. Саудовская Аравия. запасы большие, но из-за того, что Саудовская Аравия ведет не очень честную политику и иногда очень твердую, тяжело продавать эту нефть на самом деле. Плюс Саудовская Аравия и все, Ираки, Иран даже, продавали нефть Китаю. Китай покупал на самом деле все. Китай покупал медь, Китай покупал золото. Причем золото покупал Китай любого. Он мог купить ваши сережки, если вы их продаете. И таким образом у Китая теперь золото больше, чем у всех. А зачем столько? Потому что Китай стал... стаскивает торговлю к своей границе. Китай хочет стать мировым центром. А зачем набирать все время, а зачем скордировать? Для, для того, чтобы когда у всех закончится, Китай сможет это торговать. А он уверен, что Нет золото будет золото. стоить завтра. Ну, короче, это... он, бу он будет в этом уверен, потому что иногда когда-то золото у всех закончится, он кидай, он останется, потому что Китай все сохраняет. Коммунизм не победит на самом деле. Все это видишь, просто не на тот камень напоролся. Ну и Венесуэла, соответственно, страна, у которой больше всех запасов, но она. Николас Мадуро плачет, он выходит, он плачет каждый раз чуть-чуть. Мне очень жалко иногда этого президента на самом деле, потому что это человек, который выходит и говорит только плохие новости. Уже три года Николас Мадуро выходит на сцену, и когда он толкает с он говорит эту речь о плохом. Но всему свое время. Плюс, как строится нефтяная политика? Точнее, нефтяная политика, как очень граничит с геополитикой, я уже, да, граничит с геополитикой. 2014 год, год, март месяц, с помощью военной интервенции Российская Федерация отбирает полуостров Крым, и Соединенные Штаты говорят, угу, в России есть, есть нефть, если нефть будет стоить дешево, Значит, Россия будет не очень иютно. А, Соединенные Штаты обращаются к одному из лидеров по удобствующей нефти в мире Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, в которой а, практически все население является мусульманами и суннитами, а, говорит, окей, без проблем, мы повысим квоту на нефть, нефть будет стоить дешевле. Вот с чего началось падение нефти. С Крыма. С Крыма. Саудиты говорят, хорошо, там вот в Сирии воюют повстанцы, уже душатся три года, они хотят скинуть режим Башара Асада, который является представителем шиитской конфессии мусульман. США, которые и так поддерживали до этого повстанцев в Сирии, но они поддерживали типа типа брикетов с едой скинуть, там еще что-то. Они очень мало бросали им оружия. А целых, с Харом без проблем, вот э, там с э, сирийцы бегают, им нужны джевелины. Ну, типа установки, которые херачат по танкам. Э, в США говорят, окей, через две недели э, э, сирийские повстанцы бегают в полной экипировке, в бронежилетах, СМ-16, э, СМ-4, и, и долбят по сирийским танкам. Нефть начинает падать. Вот такие договоры, они ведутся с собой... Э, они ведут за собой э, политику очень многих государств. Просто как бы одно-два одно государства решает экономику всей планеты. В чем саунди там профит дешевый? День? ни в чем просто когда сауди когда наконец-то Асада доскинут саудиты смогут поставить свои вышки в сирии вот и в чем Саудитам нет профита они просто сделали долгосрочную перспективу и которая сыграла против них во всяком случае, они могут еще как-то в будущем переиграть эту ситуацию. Это очень тонкий бизнес. На самом деле, кажется, тань нет, просто взял, выключился, и да и все. Нет, это нефть еще нужно продать, эту нефть нужно продать еще выгодно. Да. такой логики Ланчужок, а те все войны, конфликты в Сирии, это все с Майдана почему начали? Рука в руку. Ничего себе, Торинулант, нет, нет. Ну да, так же Крым? если брать а киты, Если брать причины связи с Суда. Большой виноват Майдан. Он пропрыгнул и не хотел. Дальше. Дальше. Так, украинцы коррумпированы. Так, скажи, скажи, шишки ты знаешь Ладно, не буду Почему просто вопрос, почему в Украине бензин дорожает, а они в во всем мире? Потому что Стоимость бензина – это куча налогов, это много всякой возни бюрократической. Нет, нет, нет. Не. А, это, это слишком тяжело. На самом деле бензин тоже подешевел. А, а, ну, в январе 2014 года литр бензин стоил 11 грн. 30 копеек, при, при курсе 8.20. Да? В баксах он подешевел. В баксах он стоил 1.30$ литр бензина, э, литр бензина А-95. Сегодня э, литр бензина при курсе сколько, 23? 24. Стоит 18 гривен. Он подешевел, он стоит меньше 80 центов. Бензин подешевел просто из-за девальвации гривны. Мы этого не почувствовали. Во всем виновата гривна. И все. Я прошу прощения за столь длинный. Ух... Нефть спасла китов да. Спасла Нефть спасла китов от вымирания По той причине, что до того, как начали качать нефть Свечи И керосин Иногда делали из китового жира Китов убивали для того, чтобы делать свет. Нефть сделала так, что китов больше убивать не надо, потому что по той причине, что 749 судов китобойных, которые плавали по миру и убивали китов, через 20 лет их стало 39. Только из-за появления нефти. Единственное, за кем охотиться на сегодняшний день, это кашалоты по той причине, что их жир не замерзает даже в космосе. Его используют для смазки, промазки деталей, для космических аппаратов, шатлов и прочее.